Хм. Hmm? Хм. <свя> Awesome! Awesome! Хе-хе! Хе-хе! Ассм! Просто! Хммх! Просту! Коричневый. Коричневый Сиреневый Оранжевый Синий Желтый, зеленый, красный. Спасибо за просмотр! Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Пока-пока!